Добрый день, я Кострук Константин. Я отвечаю за розницу в Будинке Игрышек. Приглашаю вас 22 сентября на конференцию с М4. Я расскажу о инструментах омникональности и как они влияют на клиентский опыт. До встречи, будет круто!